Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры». Сегодня у нас вопрос от подписчика насчет участия в торгах активы госкорпораций. Как мы знаем, в торгах могут участвовать все, но здесь вопрос, есть ли ограничение для нерезидентов? Понятно, если вы являетесь гражданином Российской Федерации, допуск у вас в торгах есть, а что делать все-таки нерезидентам, если ограничения по участию в торгах, по владению имуществом? Смотрите, действительно это очень важный вопрос о том, может ли нерезидент или какое-то другое лицо участвовать в торгах или нет. Об этом указывается в самих конкретных торгах информации, которая прилагается к торгам, а именно требования да, к участникам, которые могут быть допущены. И здесь ситуация даже следующая. По закону нерезидент имеет ограничение, например, на покупку каких-то видов земель или другого типа имущества. Есть также и другие ограничения, которые не касаются именно нерезидентов. Например, есть торги, на которых продается какое-то имущество и в этих торгах может принять участие только то лицо, которое имеет, например, какие-то определенные лицензии, разрешения и так далее. Ну, например, это продажа оружия или каких-то лекарств специальных или, может быть, табачные изделия. Да, то есть Получается, что ваша задача найти какие-то конкретные торги и посмотреть, есть ли у вас туда допуск. Если допуск есть, отлично, вы можете принять участие в этих торгах. Но самое главное, пообщайтесь с продавцом, да, кто продает данное имущество. Задайте все вопросы не только по самому участию, но и по дальнейшему использованию объекта вами как нерезидента или другим лицом. Здесь на самом деле все просто, я надеюсь, что у вас все получится. Если вдруг что-то непонятное или будут вопросы, пишите прямо под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Ставьте квас, подписывайтесь на наш канал, мы всегда даем много полезной информации, стараемся отвечать на ваши вопросы. Всем отличного настроения, удачи на торгах и всем пока!